Дорогие коллеги, добрый день. Мы сегодня с вами будем демонстрировать операцию коронально-ротированный лоскот зуке Санктис, предложенную в 2000 году с применением пластического материала фермолиопласта логенного происхождения твердой оболочки. Методика коронально-ротированного лоскута подразумевает измерение глубины рецессии и откладывание этого параметра с апроксимальной стороны от центрального зуба и дистальнее каждого последующего. Для данного метода характерен выбор центрального зуба оси ротации. В данном случае это будет зуб на биологические модели вот этот посередине. Мы измеряем заранее смоделированную рецессию, она равна 4 мм. Мы эти 4 мм от вершины сосочка в сторону его основания откладываем, ставим точку. Тут же самую манипуляцию мы выполняем с другой поверхности, дистальной. Измеряем глубину рецессии последующего зуба, она будет равна 2 мм. И откладываем на дистальном сосочке эти два миллиметра. Уже измеряем глубину рецессии на медиальном зубе от центрального зуба. Откладываем эту глубину медиальнее. Начинаем выполнять дизайн разреза. Дизайн разреза выполняется таким образом. От точки зенита рецессии, стремясь к пересечению отмеченной точки параметра, к центральному нашему зубу, который мы выбрали, мы выполняем неполнослойные разрезы. моделируя наш будущий слизистый косничный лоскут. Вот зенит рецессии мы проводим через точку, которую мы отметили, измерив глубину рецессии, к центральному зубу. Также выполняются такие же разрезы от последующих, к более дистальному от центрального зуба и к более медиальному. Далее мы прибавляем по одному зубу с каждой поверхности. Это нам необходимо для того, чтобы не делать вертикальных разрезов. Этот разрез полноценный. Начинается он от циркулярного. Далее... В области аппроксимальных контактов и в области сосочков новых хирургических, которые мы смоделируем, мы выполняем расщепленный разрез. А опекальные зенит рецессии в центральной его части вот, формируем полнослойный слизистый косничный лоскут. Плавно переходя в расщепленный в аппроксимальных участках.